Всем привет, Студейка в эфире И сегодня у нас обзор комбиков Самых портативных и доступных на рынке И тех, что есть у пацанов на руках Собственно, мы тут собрали 6 комбарей Которые сейчас достаточно популярны Для занятий дома Ну, либо для аскинга, баскинга Местинга и буллинга Соседей значит у нас три модели Роланда, Боксик, Нюксик и Ямашка 10, 10 10 10 10 10 ватные. Мне в этом будут помогать два эксперта. Один иностранный эксперт э, из Китая Лай и второй э, Андрюша, 18-летний молодостарец мудрец, который много видел, много жил и много есть что рассказать ему, да, Андрюха? Ну что ты замолчал сразу, как микрофон, камера включилась? Возраст! Возраст! В закрепе к этому ролику представлены ссылки на другие выпуски студеек, но а сейчас мы приступим непосредственно к тестингу и проверке каждого комбаря. Несколько слов о том, что подразумевается здесь под портативными комбиками. Прежде всего, такой комбик должен быть легким, обладать возможностью портативного питания, причем длительного портативного питания, а также быть достаточно громким для того, чтобы вытянуть джем, скажем, штатную негромкую репетицию, ну, либо где-то пригодиться в пути. Для игры на улице. Баскинг. Вот почему нами были отобраны именно шесть рассмотренных моделей, так как нашим музыкальным коллективам вопрос портативных комбиков следуется уже много-много лет. Тестирование проводим в двух категориях, для гитары и для баса, в чистом, перегрузочном, а также в заэффикшенном звуке. На экране будут выведены основные спецификации, всегда можно будет сравнить тот или иной комбик, ну и в конце, конечно, мы сделаем несколько выводов, окей? Поехали, пацаны? Okay. Okay. У нас у каждого эксперта есть свой э, формат гитары, тлеспольчик, фондарочек, ну э, и стратик. Чем богатый? Ну, мы это собрали так, бутафорскую как бы, конструкцию, теперь ее нахрен можно разобрать, поставить в кадр один и, собственно, начать. Ты знаешь, что гитара умеет, умеет заводиться? вполне прилично звучит кстати комбайт своих денег стоит и хорус дела хорус ну вот и все целых раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь батареек надо Или, или, или, что у нас тут есть, сделаем раз, oh, сделаем два с продолжающими рифами Эффектами. Ключу АЦ-30. Ну вот хорус здесь вообще слабенький на этом кабарете. Не чувствуется почти. Сказать? Ничего сказать. Не люблю страты. Они все неудобные. Зачем резать гитару? Зачем убирать лишние удобные уголки? Зачем все органы управления ставить под правую руку? Угу. Я же их угу. Я же ручку толку отдам. Понятно. Без И и и, и и и возьмем клин, но возьмем тут единственный эффект, который есть это хорус. но и есть дилей. Этим басовым комбарем я пользуюсь более 8 лет, и с ним я ездил во множество стран, выступал во множестве мест, и вообще он очень практичный, и думаю, он мне прослужит еще более 8 лет. Конечно, на нем нельзя перекричать барабанную установку, либо 100-ваттную JBL Bluetooth колонку, тем не менее, глубина его звучания остается все так же актуальной на практике. Мы специально не указали цену на него, так как куб микро бас RX уже не выпускается и его нельзя найти, может быть разве что на это у девятках, не знаю. Сейчас Roland выпускает урезанный вариант этого комбаря, Roland GT или GRX. Ну, в общем, пробовал я этот комбик, не то это, вообще не то, Не ни по низким частотам, ничего. Желче взять микро кубик, ну либо любая мобайл кубе, он портативный, ну и чуть-чуть современнее. Овердрайв! 60 евро, и он сделан из пластика. Как он может по-твоему звучать по-другому? Зато он очень маленький, весит только 750 грамм. Вот 750 граммчиков, вот это ж классно. Тоже топ темпа есть. Да, да, даже на нем есть топ-темп. Ты можешь сможешь в модуляцию и выбрать что-то в стиле Фленджера или Хоруса. Вайб. хорошо, когда ты идешь в лес. Это хорошо, когда ты идешь пить. Но на этом играть невозможно. Это идет только если ты вышел на уличку и хотел Вот, вот есть Воксик, пошел в ресторан, поиграл, заработал денежки, поменял струны на бас-гитаре. Сварил струны. Не, на бас-гитаре ты струны не варишь. Это пройденный этап. Есть у меня пару таких знакомых, лучше их не знать. Я понял тебя, спасибо. что uh, What combo is great, what is bullshit? Uh, what do you think? Roland uh, Cube is очень uh, bad effect. Yes, yes, that this, this one in the middle, yeah. Uh, you better use uh, pedals with uh, this uh, combo. Okay, but another combos. Vox is good one. Vox is here one. Uh, uh no, digital I mean, two digital, digital yeah and the nukes, nukes, uh, sounds, sounds good effect 3 watt combo sounds good effect only Что с лицом? Вы... Вы...